Уютно у тебя э, Здесь э, сам строил От родителей досталось Да какое уютно Скрипеть все, трещить Вторую неделю уснуть не могу Эх, Вот незадача Что ж делать-то, спать-то надо Нельзя без сна Может, ты поможешь, а? Отыщи, а что у меня в доме шумит и трещит а я вам дорогу через полотну укажу, прямиком к стану у горы змеи выйти. хозяин, принимай работу Ну, спасибо тебе, друг, уважил Да ладно, рад помочь На вот, бери, как выйдешь к болоту, свистни разок погромче, дорогу и увидите Ну что, Тихон, разузнал дорогу у старика? Указать не указал, дал свистульку какую-то. Говорит, она поможет дорогу найти. А вот и смотри тихон вот он стан тугарина ишь племя посуматская ощее делать бояться небось нас! Как бы нам на ту сторону перебраться? Надо мост опустить, да он видишь, на цепи висит. Вот если бы цепту перерубить, да как до нее отсюда достать-то? Жалко свинец на землю выливать. Пропадет ведь. Жалко свинец на землю выливать. Пропадет ведь. Ворота закрыты. Надо бы поискать другой вход. Как думаешь, Тихон? Можно попробовать поискать. Может есть какой-то потайной вход.